Здравствуйте, дорогие мои друзья. С вами я, Наталья Баса. Сегодня мы с вами находимся в нашей городской библиотеке имени Морозова. И, как вы поняли, у нас какой-то праздник сегодня будет. Какой, мы сейчас узнаем чуть попозже. Вы знаете, мои дорогие друзья, что на моей странице есть направление православия. В начале было слово. И ведет его Евгения Васильевна «Мягкая». Но, видите ли, друзья, я открою небольшой секрет. Евгения Васильевна ведет не только мою страницу православия. Она в библиотеке волонтер. И у нее большая работа и серьезная. А какие направления, что она еще делает здесь у нас в библиотеке сейчас, Евгения нам сама расскажет. Ну, ввиду того, что сейчас преддверие Нового года, я тоже хочу чуть-чуть почудесатить. Раз, два, три. Евгения! Приди. А сейчас Евгения расскажет нам, чем она здесь еще занимается в библиотеке. Она лучше знает, чем я. Хоть я и волшебница, но все-таки она знает лучше. Евгения Васильевна, что вы еще здесь делаете? Какие направления, какие задачи, с кем работаете? Да, у нас есть также православный клуб «Ангелочек» для детишек 5-6 лет, где мы уже ведем духовно равственные занятия с малышами. А также на базе библиотеки действует православный родительский клуб Вертоград, где уже мы со взрослыми участниками проекта говорим о православии, о православном воспитании детей, о культуре. А также есть еще он православный, и в то же время просветительский общекультурный проект, культурная среда, где мы уже говорим об искусстве, о культуре России, о православной культуре и, в общем-то, и о светской культуре тоже. Минуточку, Евгения Васильевна забыла о а английский. А, ну да, конечно. Еще на базе библиотеки действует образовательный проект Скверов, то есть Белочка, где участники проекта изучают английский язык, притом участники всех возрастов, от самых маленьких до школьников 5-6 лет, до взрослых, без ограничения возраста. Евгения, скажи, пожалуйста, а вот что это я сегодня так принарядилась? Пришла к елочке. У нас какое-то будет сейчас событие. Да, сегодня мы с репетишками из православного клуба «Ангелочек» встречаем новый 2022 год. Итак, дорогие друзья, я Наталья и моя ведущая Евгения поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Заходите, заходите. Так. Проходите сюда к елочке Наши нарядные елочки Мы вас ждали На улице холодно? Да Вот здесь у нас тепло, уютно Красиво Вам нравится, как наш украшенка? Да Мы нарядили красавицу елку Повесили в нее шары вишуру. Вы дома нарядили свою елочку? Я пока не знаю Нет Мы просто готовимся Вы готовитесь? Так, вы, а вам нравится наряжать елку? Расскажу да. вам по секрету, мы сегодня тоже с вами будем лежать да. елочку. Но у нас под большой елку, вот видите, там Мишутка спит. И зимой Мишка ложится спать и всю зиму спит, спит, спит, а просыпается когда? Давайте с вами вспомним. Когда просыпается весной. Весной, конечно, когда уже снег растает, под бочок ему водичка натечет, и он уже начинает ерзать и просыпаться. Да? А сейчас я вам хочу предложить прогуляться вокруг нашей елочки по снежной дорожке и идти так тихо-тихо, чтобы мишку не разбудить. И вот наша хрустящая дорожка, и вокруг елочки посмотрим на нее наряды. Готовы? Готовы? Ну давайте я вам сейчас музыку включу, чтобы там было веселее. Будем ее с вами наряжать? Пойдемте, я вам покажу, где у нас хранятся игрушки. чтобы было ну под ⁇ ну да. подарки, Подарки. да да же, самое главное, правильно? А, под, а, в мешке, а кто приносит нам подарки? да а Мороз. А в да он их приносит? Мешки. да да да да да да да да разные да разные да да да И да да да да да да да да да да да да да да да да да да да А без кого не бывает праздник? Я Дедушка Мороза. Будем его звать? Да. Вы его ждете? Да. Подавайте вместе, Дед Мороз. Дед, Дед Мороз. Дед Мороз! Дед Мороз! Не слышно? Родители нам должны помочь. Дед Мороз! Посмотрите, Дедушка Мороз идет. Здравствуйте, Дедушка! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Мне лесные зверушки сказали, что сегодня праздник тут у ангелочка. Правильно я пришел? Да, дедушка, вот мы празднуем. Вот видите, снеговика какие они сегодня снегурили. красивые О, снеговика слепили. А вы Новый год встречать готовы? Елки дома нарядили. Да, нарядила. Молодец. Они готовится, дедушка. Готовится, да. ну я вижу. Вот поэтому я к вам сегодня на ваш праздник и пришел.